Всем привет! Вы на канале МД Гулькевичи. С 30 октября по всей России вышел закон о запрет на курение кальяна и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах. Документ о внесении соответствующих изменений статья 11 Федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, был подписан президентом России еще 31 июля. В том же месяце он был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации РФ. И вот, с 30 октября поправки вступают в силу. Они предусматривают установление запрета курения табака потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Обычным нарушителям за несоблюдение закона придется заплатить штраф от 500 до 1500 рублей. А вот для владельцев кальянных и тому подобных заведений предусмотрены более серьезные санкции. Для индивидуальных предпринимателей штрафы составят до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц до 90 тысяч рублей. Как сообщает агент канала МД Гулькевича, ссылаясь на данные Ассоциации кальяной индустрии, сегодня в стране работают более 10 тысяч предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов. В некоторых заведениях предоставление подобных услуг приносило до 20% дохода. Для тех, кто не понимает, зачем ввели такие меры в поправленном законе, тоже есть пояснение. Сделано это для предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и никотиносодержащей продукции. Если вам понравилась публикация о принятии президента Путина о здоровом образе жизни, тогда ставим лайк, пишем комментарии и не забываем нажать колокольчик о своевременном оповещении канала МД Гулькевича. Желаю всем здоровья и удачи!